Скажите, можно ли как-то защититься от свекрови, которая постоянно бегает по бабкам-гадалкам? У нас семья уже распалась, она никак не может успокоиться. На самом деле обычно свекровь, она не разрушает судьбу своим детям, она ее ломает себе. А если бы вы на это не обращали внимание, то и в вашей жизни все было бы хорошо. А так вы создаете элемент, который называется страх. Смотрите, как рвется энергетический кокон человека. Когда человек испугался, в этот момент в коконе появляется дырка. А когда человек не боится и гордо смеется в сторону этого страха, почему рвется, потому что происходит, когда человек боится, сжатие происходит, когда человек радуется, расширение. И когда вот, смотрите, я принимаю что-либо, что я делаю, я говорю, иди, я тебя поцелую, смотрите, что я сделал с руками, я расширил. Мне говорят, мы хотим денег давать, давайте, э хочу вас обнять, давайте, здоровья вам, хорошо хочу в гости к вам, приходите. Ну вот, видите, что человек делает? Он расширяет. То есть он расширяет свой энергетический кокон. А когда человек говорит, ой, боюсь, боюсь, ой, как страшно, страшно, видите, что он делает? Жмурится и сжимает руки. То есть его энергетический кокон сжимается. Когда он сжимается, то за счет сжатия кокон неэластичный происходит с 2... по лепесткам энергетического кокона, обычно их у человека два или три происходят трещины вот в этих местах. Они проходят. Первый листочек там по левой части тела, второй листочек по правой и третий листочек по передней части. И сзади обычно закрыт листочек. Ну а у колдуновых вообще там 12 есть и 16 и так далее. У обычных людей два. Обычно сжимающийся энергетический кокон приводит к разрыву на уровне печени с правой стороны, на уровне желудка с левой стороны. Поэтому первые признаки разрушения энергетического кокона это тяжелые гастриты, либо заболевания сахарного диабета, заболевания печени, дискинезия желчных протоков, желчекаменная болезнь и так далее, заболевания почек мочекаменная болезнь и так далее. Все это в комплексе является энергетическим страхом, когда человек боится. И что же нужно делать? Не обращать внимания. Вообще говорит, да пошла она вообще ее не боюсь, не боитесь и говорите, да ее вообще люблю, хоть она и смешная, но точно не бояться. Боитесь, подверженный влияние смотрите чек боится бизнесом заниматься человеку человека страхи чек человек боятся общаться чек боится выходить чек боится заходить это все сжимает его а нужно наоборот побольше чек Побольше позитива, побольше радости, побольше счастья, побольше позитива, радости, счастья, и человек расширяет свой энергетический кокон. В него попадают другие люди, в него попадают целые системы, расширяя энергетический грегор и так далее, увеличивая ментал свой и так далее. Это все в дальнейшем приводит к тому, что человек становится более успешным.